Это требуется в стране. Победа! Родина! Победа! Родина! Слава! рядом! Поворот. Давай еще, еще, еще, еще. А то это же всегда потом. Ворота народа и власть. Мы сегодня утром на Поклонной горе встретили самое большое знамя победы. Оно победным маршем прошло по 11 городам героев, 42 городам воинской трудовой славы. Начинали с Мелитополя, всю Новороссию прошли, проехали там, где наши славные ребята, солдаты, офицеры. Наши добровольцы ведут новую войну, войну с нацистами, бандеровцами с теми фашистскими силами, которые англосаксы вырастили за последнее время, и крупный капитал снова хищно бросился на нашу державу. Давай поближе, сделай, покрупнее. Подойди. Давай. Я хочу обратиться к братскому украинскому народу, который отравили нацизмом американцы, которые насыщает оружием для того, чтобы прежде всего уничтожить братскую Украину, и разрушить русский мир? Собери, все, так, а Воевали все вместе, никто не делил ни на какие национальности. И он там занимается чистым идиотизмом, играя по американским канонам, которые должны упразднить русский мир. Безумие, глупость и оскорбление, в том числе и всему его роду, и народу, который он представляет.